Что такое 3320? Никто не знает и задает очень огромную тайну к этому вопросу. 3320 это будущее нашей планеты. Никто не знает про нашу планету ничего, как она появилась, с чего она произошла и почему на этой планете всегда было очень интересно жить. Но не знает, что в будущем произойдет на этой дате. Да, мы с вами не доживем, да, мы может и переживем те моменты истины, но в жизни мы будем понимать, что скрывается за этой необычной цифрой. 3320 это будущее, которое ждет все человечество. Но оно скрывает очень огромную тайну. Тайну то, что из будущего прилетел необычный парень Кевин. Рассказывает он, что когда люди начнут биться не между людьми, а роботами, тогда все изменится в другую сторону. Ну а пока мы живем в хорошей и нормальной планете, то сейчас происходит необычность. Мы видим необычные кадры, как по всему миру происходят ужасающие моменты. Необычные существа, роботы, роботы звери и даже монстры. Но что скрывается за ту сторону 3300? Кевин, так зовут этого парня, который прилетел с другого измерения, рассказал, что в тот миг он остался один в живых. Что именно он имел в виду? Люди, которые живут по ту сторону миров, утверждать, что мир не такой добрый, как кажется. Но что на самом деле скрывается за многочисленными цифрами? Послание, знак или еще что-то? Кевин рассказал, что в тот день случилось необычное. Кто-то нажал на красную кнопку. Случилось необычное, проснулись те, кто отвечал «нет». «Роботов множество, тайнов, и самое главное, что у робота есть свой необычный указ – против человека не идти». Его ответ был «нет». Но случилось то, что Кевин рассказал. Мы все помним фильмы, как были сделаны необычным форматом, как множество терминаторов нападали на людей. Но что на самом деле происходило в 0? Он рассказал необычно. В тот день случилось страшное: роботы, которые должны защищать людей и помогать, и вместо них работать, случилось необычный сбой. Что за сбой никто объяснить не смог. Но Кевин рассказал, что такие разработки разрабатывались как и хорошую сторону, так и плохую. Множество роботов. Сразу сделали революцию во многих странах. Они пошли против людей. Люди начали биться с этими неопознанными робототехникой. Мир, который вы знали, пришел конец. Люди стали спасаться от этих необычных роботов. Случилась необычная и очень страшная история. По ту сторону людей еще были множество других разработок, которые власти скрывали. Но что за эти разработки должны повлиять на роботов, никто не мог. Люди в тот день стали меняться. Эпоха будущего поменялась полностью. Никто не знал ответ к этому вопросу. Но почему Вселенная скрывает эту тайну? Если сравнивая ту эпоху войны, которая будет происходить постоянно, то вопрос, зачем жить, если уже поздно. Много странных объектов, которые пытаются спасти людей, они меняют свою сторону. Они телепортируются через другую межгалактическую и необычную пространство. То ученые, которые разрабатывали роботов, стали сами роботы. Это странный, но необычный объект, который скрывает самую необычную угрозу. Это база, где разрабатывают самую передовую технику. Почему люди считают, что НЛО, пришельцы, роботы, взаимосвязаны? Энергия у роботов была сделана с необычным и очень странным явлением. Как говорят, что это необычное явление считается, что утерянная энергия почему будущее так близко к нам много робототехники зависит от людей но пока мисс люди контролируют действием они нажимают больше действий чем прогресс конечно люди будут идти в прогрессе вперед но суть в том что заканчивается этот прогресс очень странным путем Почему все так начиналось? Почему Кевин упоминал о какой-то необычной компании, которой она все развязала? Почему люди, когда видели эту необычную робототехнику, могли манипулироваться другими людьми? Робот не только мог входить в иронную связь с людьми, но и мог управлять их мыслями. Он знал, что они думают. Но кто виноват в том, что робот вышел из-под контроля? Никто не знает ответа и что будет впереди. Но вернемся назад, в прошлое. Раньше же не было роботов, не было никаких техник. Были только люди, звери и необычные динозавры, которые охотились. Но куда они все исчезли? Кто виноват в том, что нейронная система могла изменить не только людей, но и прошлое? Правильно. Тот день был уничтожен. Та планета, которую мы знали, называется Земля. Но она изменилась. Все, что похоже было на доброту и развитие, все мгновенно исчезло. Люди теперь меняют людей на робототехнику, чтобы они могли управлять. Но кто за ними стоит и почему они не хотят управлять другими. Есть множество тайн, откуда все это начиналось. Люди каждый раз всегда винили себя в этих необычных проблемах. Но почему разработки того или иного оружия всегда касалось людей? Вселенная – это огромная тайна, где каждая частичка перелетает в другую. Необычные порталы, которые открываются на Земле по всему миру – это нейронная связь с людьми. Люди думают, они видят, они слышат, что это не, например, дежавю. Но, исходя из всей ситуации, множество тайн в этом есть. Люди никогда не задумывались о том, что, скорее всего, война и киборки наступит через 100, может, через 200 лет, но иногда через тысячу. Если за это время все достигнуто будет впереди, то вы представляете, как наш мир изменится. Ну а пока мисс Кевин находится в специальной лаборатории, где он рассказывает, на нашу планету может прилететь необычный НЛО-корабль, который изменит всю нашу неправильную сторону жизни. Что происходит, решайте сами. Но мир, который мы знаем, уже изменился вместе с вами.